Привет, зрители ТВ-джем. Меня зовут Елена Марцинковская. Я являюсь преподавателем учебного центра «Алгоритм». И сегодня с моей моделью Алексей мы вам покажем, как сделать блеск тату. Для работы нам понадобится трафарет, который вы можете приобрести в любом интернет-магазине, там, где продают глиттеры. Кисти, инструменты для боди-арта, кисть для нанесения клея, сам клей для буди арта Глиттеры, это мелкие блестки, в данном случае мы выбрали черный цвет и серебристый. И две кисти для нанесения наших глиттеров. Итак, за дело. Берем наш трафаретик, снимаем клеющийся элемент и... Приклеиваем его на выбранную зону. Разглаживаем. Удаляем верхнюю поверхность. Если есть мелкие детали, то помогаем себе пинцетом или кистью. В данном случае у нас мелких деталей минимум, поэтому мы Справимся так, Берем клей, кисточку для клея и заполняем клеем нашу татуировочку. Клея не жалеем, заполняем тщательно. Если попадаете на контуры, на края нашего рисунка, ничего страшного. Нанесли. И теперь нам нужно подождать пока клей не станет прозрачным. Клей стал прозрачным, и теперь мы аккуратно убираем наш трафарет. Теперь мы берем глиттер, кисть. Блесок на кисть стараемся набирать много и начинаем такими смахивающими движениями наносить наши блестки. Как мы видим, картинка начинает вырисовываться. Теперь берем серебристые блестки и также начинаем наносить. Вся поверхность нашей картинки должна быть заполнена. Теперь мы возьмем верную кисть и снимем остатки блесток с кожи. В итоге у нас получилась как кошечка, гуляющая под серебристым облаком. Как вы заметили, что валик тату сделать очень легко и быстро, при минимуме материалов. Аккуратно обращаясь с нашей татуировкой, она прослужит вам до двух недель. С вами были Елена Марцинковская, преподаватель учебного центра Алгоритм и модель Александра. До новых встреч на ТВ-Джем!